Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео покажу, каким образом можно дистанционно подать заявление на предварительное согласование предоставления земельного участка через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Данный способ может показаться весьма удобным и легким, особенно для подачи документов дистанционно из других регионов. Но, как у нас часто бывает, чиновники даже в такой удобный способ подачи документов вложили определенные Ограничения, которые создают проблемы при подаче документов через данный портал государственных муниципальных услуг. Но ну, давайте по порядку. Перед вами сайт услуги.мосрек.ру. Для того, чтобы воспользоваться его возможностями, необходимо войти в личный кабинет. Для этого нужно либо зарегистрироваться, либо войти, используя свои данные на портале «Госуслуг». После входа на портал нам необходимо найти именно ту услугу, которая касается подачи документов на предварительное согласование. Для этого в поисковой стыке набиваем предварительное согласование и выбираем вот эту опцию предварительное согласование предоставления земельных участков На втором шаге нам нужно выбрать район Московской области, в котором мы нашли себе земельный участок и который хотим получить через предварительное согласование. К слову, кто не знает, что такое предварительное согласование, под видео найдете ссылку на статью, из которой узнаете, что предварительное согласование это один из способов получения земельных участков без торгов. значение не имеет, допустим, можно выбрать вот этот район, и двигаемся дальше. У нас есть два варианта. Это подать электронное заявление, чем мы сейчас и будем заниматься, либо подать заявление очно. Но для этого вам придется подъехать в МФЦ. Мы будем в данном видео покажу, каким образом... «Оформлять электронное заявление на предварительное согласование». Кликаем «Оформить заявление». Нам необходимо пройти всего 6 шагов, то есть получить согласие, указать, что вы не представитель, указать данное заявителей оформить само заявление, прикрепить документы, присмотреть и отправить. На первом шаге подтверждаем свое согласие со всеми перечисленными пунктами. Кликаем «Далее». На втором шаге, если вы подаете заявление от себя лично, ничего не меняете, оставляете «Нет». Кликайте дальше. На третьем шаге необходимо заполнить все данные о вас как о заявителе. То есть фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения и данные документа удостоверяющего личность, то есть данные паспорта. И затем указывайте свою контактную информацию. Почтовый адрес, телефон для связи, адрес электронной почты. И последним пунктом выбирайте вариант выдачи результата муниципальной услуги. Вот здесь вот хитрый вариант. Несмотря на то, что вы подаете документы дистанционно, у вас есть только возможность получить результат услуги в МФЦ в Московской области. То есть вы кликаете МФЦ и выбираете один из МФЦ, который соответственно действует в том районе, в котором вы хотите получить земельный участок. В данном случае мы выбрали Димитровский район. Он нам соответственно выдает только возможность получения документов в МФЦ Димитровского района по такому-то адресу. То есть мы можем выбрать его. Иными словами, если вы подаете документы, допустим, из другого региона, то в любом случае, даже если подаете вы документы через данный портал региональных услуг, вам все равно нужно при, при положительном решении вашего вопроса, все равно нужно будет ехать в Московскую область, в МФЦ, для того, чтобы получить постановление о предварительном согласовании, если по вашему заявлению будет положительный результат. То есть в данный момент я считаю ограничивающим фактом, который сужает круг возможных потенциальных лиц по использованию данного способа подачи документов на предварительное согласование. Потому что ехать из Иркутской области там, или из Якутии, допустим, того, в МФЦ, для того, чтобы получить одну бумажку, как бы, ну, весьма неудобно. На данном этапе нам необходимо будет сформировать заявление. Указываем, обращались вы или нет. Как правило, нет. Если вы сформировали земельный участок на основании статьи 39.18, то есть на новом месте, то сведения о земельном участке вам выбирать не нужно и двигаемся дальше. Убираем вид права, есть несколько вариантов, аренда, безвозмездное пользование, пользование собственность или собственность бесплатно. Вариант выбора зависит от того какой вариант вы выбрали в качестве основания. В данном этапе выберем право аренды без проведения торгов. Далее необходимо выбрать категорию заявителей. Вот здесь вот начинаются самые интересные моменты. Если вы кликните на этот выпадающий список, то у вас выпадет порядка 1, 2, 3, 4, 5, около 7, 8 оснований. Вы можете их прочитать. То есть, если вы собственник здания сооружения. Если вы собственник незавершенного строительства, если вы имеете право например, на очередное получение, если у вас изъят земельный участок, если вы имеете право на получение участка без торгов, если вы спрашиваете земельный участок, допустим, там для стенокошения выпаса, огородничества, и спрашиваете земельный участок для размещения гидротехнических сооружений, не знаю, что это такое вообще, кто получает такие участки из граждан. И гражданы для получения земельного участка для подсобного личного подсобного хозяйства или ведения крестьянским фермерским хозяйством своей деятельности. Если все это дело просмотреть, то вы однозначно увидите, что здесь нет ни одного основания для получения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. То есть фактически чиновники урезали основные ходовые основания для получения земли, Через предварительное согласование под индивидуальное жилищное строительство. Это весьма огорчает. Каким образом можно попробовать обойти данное ограничение? Вариант не стопроцентный, поэтому в каждом индивидуальном случае могут быть свои последствия, но тем не менее можно, допустим, сделать следующим образом: можно выбрать, допустим, самое близкое основание под ИЖС, самое близкое, вернее, к индивидуальному жилищному строительству – это ведение личного подсобного хозяйства. То есть можно выбрать, допустим, его. Основание предоставления участка выбираем для личного подсобного хозяйства. Адрес земельного участка уча указываете тот населенный пункт, улицу, если она есть, где участок располагается. Цель использования земельного участка здесь пишем для индивидуального жилищного строительства. Я напишу сокращенно. Следующее нужно выбрать вид разрешенного использования. Кликаем добавить и в выпадающем списке выбираем. Вот здесь вот мы собственно говоря и можем выбрать индивидуальное жилищное строительство. Вот для индивидуального жилищного строительства. Выбираем его, сохраняем. Данные у нас попали. Испрашиваемая категория земель. Как правило, для индивидуального жилищного строительства выбираются земли населенных пунктов. И указываете площадь земельного участка, ту, которую у вас получилось на схеме, которую вы готовили самостоятельно, либо через кадастрового инженера. Скажем, 9 соток. В границах земельного участка расположены объекты недвижимости. Ничего не ставим, потому что, как правило, на пустых участках объектов недвижимости нет. Все, мы сформировали. Итак, вспомним, что в категории заявителя мы выбрали не индивидуальное жилищное строительство, потому что такого основания данный портал нам не предоставляет, а любой другой, в частности, вот личное подсобное хозяйство. Далее будем просто редактировать заявление, которое будет сформировано на основании тех данных, которые мы ввели на данном портале. Кликаем «Далее» и переходим на следующий шаг. На следующем шаге вам необходимо скачать заявление, которое было заполнено. И в это заявление мы будем внести корректировки для того, чтобы подавалось заявление именно на индивидуальное жилищное строительство. В этом заявлении у нас есть строка основания предоставления земельного участка без торгов» и указано, что земельный участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Нам нужно индивидуальное индивидуального жилищного строительства. Как один из вариантов мы берем статью пункт 39.6.2 под пункт 15 то есть земельный участок для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, границного конселенного пункта и так далее. То есть просто копируем данный пункт и переносим его в наше заявление. Вставляем вместо вот этого основания. Соответственно меняем все падежи для того чтобы заявление читалось. Распечатываем, подписываем и сканируем и переходим к оформлению следующих документов. Следующим документом нам необходимо прикрепить сканкопию паспорта Нужно приложить вторую, третью страницы паспорта и все страницы с отметками о регистрации по месту жительства. Следующее. Прикрепляем заявление, которое мы только что сформировали, и прикрепляем схему размещения земельного участка на кадастровом плане территории. О том, как формировать схемы самостоятельно, есть пошаговая инструкция, можете воспользоваться ей. В следующий документ необходимо прикрепить сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, расположенных на испрашиваемом земельном участке, поскольку у нас... Нет никаких зданий и нет самого бланка сообщения, то есть портал не предоставляет возможность его сформировать, то есть в принципе тогда я полагаю можно сформировать сообщение в произвольной форме, в котором указать, что на испрашиваемом земельном участке какие-либо здания сооружения отсутствуют и соответственно его подписать, отсканировать и прикрепить сюда. На следующем шаге предусматриваем все документы. Я этого делать не буду, потому что не планирую отправлять документы по, по участку, который сейчас я подготовил. И после этого отправляем документы в электронном виде в администрацию на рассмотрение. После отправки документов в личном кабинете вы можете отслеживать процесс прохождения вашего заявления через все чиновничьи инстанции по процедуре предварительного согласования. По результатам есть два возможных варианта развития событий. Первый вариант положительный. Администрация утверждает вашу схему и выносит постановление о предварительном согласовании предоставления земельного участка. То есть с этого момента вы имеете возможность в течение двух лет провести кадастровые работы, поставить участок на учет и заключить договор аренды с администрацией. Если под ДЖС, то срок аренды будет должен быть не менее 20 лет и, соответственно, получить данный земельный участок в аренду без торгов. Второй вариант отрицательный, то есть если что-то было оформлено неправильно, либо появились желающие, которые также хотят получить данный земельный участок, то соответственно вам будет отказано в предварительном согласовании и процедура перейдет в стадию аукциона. На этом у меня все. Полную статью о всех вариантах предварительного согласования предоставления земельных участков в Псковской области. Читайте статью на моем блоге. Желаю вам достойной жизни. Увидимся в следующем видео.